это задача провести вот эти логические связи, что влияло на движение активов, в первую очередь на их снижение, и во вторую очередь, что влияло на их рост в предыдущие годы, да, чтобы понять, ну, что в будущем может повлиять. В мае опять происходит коррекция, происходит продолжение сокращения ликвидности. То есть в 2019 году, несмотря на то, что Федеральная резервная система США сказала, что мы процентные ставки повышать не будем, но она продолжила до, фактически до августа 2019 года сокращать программу КУЕ. То есть 450 миллиардов долларов по-прежнему было Федеральным резервом отобрано из мировой глобальной ликвидности. Опять денег нет. Да, есть понимание, что, наверное, они более дорогими не будут. Но та ликвидность, которая уже была в финансовой системе, она сокращается. И, то есть, опять-таки, инвесторы кричат, да, вы что делаете? Нам деньги нужны, чтобы активы покупать. Если вы будете у нас забирать ликвидность, мы будем продавать активы, что они, в принципе, и делали. То есть, если мы посмотрим, весенняя коррекция как раз-таки была этим обусловлена. Что нас делает Дон Корлеоне? Во-первых, именно тогда они перевернулись на 180 градусов, и Центральный банк Америки сказал, мы не только не будем повышать ставку, а кажется, что мы, может быть, даже ее понизим. И еще мы задумались над тем, чтобы к сентябрю 2019 года полностью прекратить сокращать баланс. То есть, ликвидность, которую изымали, полностью прекратить. Как отреагировали на это рынки? Ну вот, смотрите. Здесь это процентная ставка Соединенных Штатов Америки 2009, ну, с марта 2018 года, вот она, был рост, потом не, было некое такое плато, ставка по, эффективная ставка по федеральным фондам. И, соответственно, получается как раз-таки… Конец месяца, конец весны, начало лета, было заявлено, где-то вот здесь вот было заявлено, что мы будем, скорее всего, снижать процентную ставку. И, соответственно, с июня по июль произошло снижение ставки. То есть было три этапа снижения процентной ставки. Но первый позитив, который, соответственно, был на рынках, когда, ну, второй шаг коррекции, который мы наблюдали весной, вот, заявление Центрального банка Америки, что мы предоставим ликвидность. Вы успокойтесь. Понятно. Опять, как отреагировали на это рынки? Ростом. Окей, опять, ну, помнят, да, все эту историю, Что что у нас произошло летом?